Помните, как первый раз поплыли, как, при каких обстоятельствах, и как учили вас плавать? Ой, я маленький был, я вообще плавать не мог, боялся воды, Ну потом... А ну, как что? учили вас? Тренер или папа? Нет, родители. Родители, да. А На а море. родители моря? Да. Как научились? Учился. В бассейне или сами? В бассейне. Как учились плавать? Расскажу вам, есть такая давняя... Э, традиция, когда маленьких э, скидывают с пирса, да. взрослые. В спарте были такие традиции, скидываются ну, вот и на ЮБК тоже такие же традиции. Же молодец? Не Нет, ну контролят, конечно, сверху, но инстинкт самосохранения берет свое. Ну, что, тренер учил? Нет, меня учил местный житель, парень старше меня, который ну, родственник, да, родственник. Понятно. Показал по собачьей, наверное, все знают по собачьей. Главное, не бояться воды. Ну, на, на воде держусь, честно скажем. А, то есть не очень так хорошо? Нет, нет. А, там, а меня вообще от лодки отпустили, сказали плыви. Такие методы поддерживаете? Рабочие? Ну, можно плыть, конечно, ребенку, но когда там не сильно глубоко, он и так поплывет. То есть стресс курсы? Ну, бывает, ну, бывает действенно, бывает нет, а бывает ребенок может навсегда бояться воды. Нескомный вопрос, а что помешало вам хорошо научиться плавать? Вы знаете, я это была маленькая и плыла на теплоходе с Евпатури в Новороссийск и попали в большой шторм. Вот. Ну, вроде бы потом все успокоилось и налили полный бассейн воды. Я была маленькая и чуть не утонула там. И после того у меня страх. страх, да. А так дети все очень хорошо плавают. То есть своих детей вы через тренеров? Да, сейчас, мы, сейчас. мы водили в это, бассейн Черноморского флота очень. Они учились плавать? Да, да. Очень хорошо научили с пяти лет где-то так. И потом еще у, у, это, у сына был сколиоз. Вот, и нам посоветовали в бассейн. Лечебная группа? Да. да. Вот. Он позанимался, восстановилось все здоровье. Как детвору учили выплывать? Фу, как? Как-то они сами. Сами? Даже, да. Вот так плескались, плескались, да и потом начинали уже. То есть вы их там не бросали с камня? Воду? Нет, нет. А, -а, -а. а почему не отдали в бассейн, к примеру? Ну, в, в другие кружки ходили. Вот, а сам я тоже ходил в бассейн. Я учился в 24-й школе. Замени 24 Да, и, то есть бассейн а, в бассейн. По Сначала, говоря, а потом уже. Я работал спасателем на пляже. Я знаю, что такие знакомы. Мы запас... спасателем работали, да. Слушайте, супер. На омеге. Важный вопрос. Угу. При вас вы видели, как детей бросали, чтобы они научились плавать? Как Бросали не с пирса, а вот именно так толкали, да, в воде, да, видел? У мне... конечно, делали замечания. Делали замечания? Как, обязательно, во что? Вы знаете, мне повезло, у меня дочка как-то вот э, поплыла, да. Вот да. Нет, ну, немножко там я поддержал, смысл-то как бы объяснил. На ваш взгляд, учить надо детей у тренера или родителей? Кто лучше научит? Ну, вообще, тренер лучше. Как надо учить детей? Через бассейн или просто в море бросать? Через бассейн однозначно. То есть, в безопасных условиях? Да. Детвора уже научилась? Еще нет, учимся. Учимся. В море или в бассейне учите? В бассейне не ходим. Ну, везде потихоньку, где получается. Вот я, например, научилась плавать, как у нас в народе говорят, по собачьи. А дети плавают у меня всеми видами. Благодаря тренерам. Благодаря, конечно. И еще вопрос такой. Назовите ближайший возле вашего дома, ну, в какой-то там 20-минутной доступности бассейн, есть? Ну, КЧФ это раз, а потом на горпи... не на Горпиченко, на Победе, Ой, я не, не помню, как называется. Знаете возле дома ближайший бассейн какой? Вы знаете, нет, даже и не знаю, но я как, я на Остряках живу. Нет. Вот вам сказали со спиной, надо круглый год плавать. – Получилось записаться на какой-нибудь… – Нет. Вот раньше, когда я был маленьким, жил на ЮБК, в санатории «Милас», вот у нас круглый год получается. Летом море, зимой бассейн, также и форос. – Бассейнов не да. хватает? – Не хватает. – Сейчас не знаю. Вот строится 200-летие, надеемся, что он скоро вступит в строй. Была школа 24, я не знаю, рабочая… Борис, на... а? да. Ну, это детская, туда не походишь. Да, туда не походишь, да, туда не походишь. Был у нас раньше бассейн, это. Там был у нас Моноласы на занимались, это подводное плавание. Где сейчас дельфины? В вашем районе есть бассейн? Нет, ну я на летчиках живу. Вот, но, нет. Ну, это... Парк победы. Ну только парк, но это море искусство. И такой вопрос. Прокомментируйте вашу точку зрения, когда можно услышать такое: Ну, Севастополе так возле моря теплого. Да зачем вам бассейн? Не образили ли вы? Нет, нет, бассейн нужен. Бассейн, если, допустим, ребенка готовят каким-то спортивным достижением, то это нужно делать в бассейне. Вот, допустим, я когда учился в техникуме, даже то же море, дельфинарий был, и мы там сдавали какие-то нормативы. Это в 80-х годах еще. Вот мы же в море живем, севастоп город. Нам тут бассейны нужны, на ваш взгляд? Бассейны? Ну, вы про какой? Про... Да, про... все. Бассейны, что такое? Мой, да, конечно, нужен. Потому что плавание это жизнь. Вот у меня перелом позвоночника и мне... Врачи сказали, что всю, всю свою оставшуюся жизнь ты должен плавать. Бассейны нужны Севастополю или нет? Мы же в море живем. Обязательно. Обязательно. Обязательно. Во-первых, для развития спорта, чтобы человек развивался, потому что в море как таковом люди отдыхают. На ваш взгляд, Севастополь – морской город. Ему бассейны нужны? Однозначно. Бассейны везде нужны.